Добрый день, уважаемые дамы и господа. Только что завершился очередной одиннадцатый саммит России и ЕС, который прошел в беспрецедентно широком составе. В нем приняли участие главы государств и правительств всех стран, членов Евросоюза, а также руководители государств, готовящихся к вступлению в ЕС. Еще раз хочу выразить признательность всем нашим партнерам, прибывшим на юбилей Санкт-Петербурга. На юбилей города, который на протяжении трех веков олицетворяет цивилизационное единство народов Европы и всего мира. Символично, что обращение к нашим общим идеалам, свобода, прогресса, стремление совместно работать над глобальными проблемами современности прозвучало и в Санкт-Петербургском призыве. Этот документ, как вы знаете, был принят всеми главами государств и правительств, посетившими Санкт-Петербург в эти праздничные дни. Думаю, и формат наших встреч, и сам юбилейный фонд саммита предопределили его главный итог. Сделан еще один важный шаг на пути сближения России и Евросоюза. Сближение на основе демократических ценностей, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Это наш общий выбор, и мы намерены его последовательно развивать. Россия и Евросоюз планомерно наращивают взаимодействие в политической, экономической, в других сферах. И скорейшее воплощение в жизнь прозвучавших на саммите идей и предложений в национальных интересах всех наших стран в интересах граждан наших деловых, наших культурных, научных кругов и сообществ. Мы обсудили темы, связанные с предстоящим расширением Евросоюза. При этом речь шла и о новых возможностях, которые открывают эти интеграционные процессы, и о минимизации их издержек для традиционных связей России с вступающими в ЕС странами и с Евросоюзом в целом. Как вы знаете, нам удалось найти взаимоприемлемое решение проблемы калининградского транзита. Рассчитываю, что в таком же духе, в таком же партнерском духе будут рассматриваться и другие возникающие проблемы и вопросы. Одна из комплексных тем – снятие визового барьера между Россией и странами ЕС. Убежден, от этого выигрывают и граждане стран европейского сообщества, и граждане России – Конечно же, потребуется и время, и немалые усилия, причем в том числе и со стороны России мы прекрасно создаем свою ответственность. Но мы поставили перед собой эту цель и намерены поэтапно к ней двигаться. Вместе отметили и существенный прогресс в работе над концепцией общего европейского экономического пространства, а также в продвижении энергетического диалога России и ЕС. Принятом по итогам самих совместном заявлении зафиксированы принципиально важные ориентиры дальнейшего развития многовекторного стратегического партнерства с Евросоюзом, формирование общего экономического пространства, пространства свободы, безопасности, правосудия, научных исследований. Мы даже по дороге вот с господином Проде говорили о этой важнейшей составляющей нашей совместной деятельности. В образовании сотрудничества в области внешней безопасности. Достижению этих масштабных целей призвано содействовать дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия России и ЕС и предстоящее преобразование Совета сотрудничества в постоянный совет партнерства, ключевой элемент этого процесса. В заключение хочу еще раз поблагодарить наших гостей и партнеров за участие в юбилейных торжествах, за очень кооперативную работу Не только на саммите сегодня здесь, но и в ходе довольно сложной работы по согласованию позиций и по согласованию документов на экспертном уровне. Мы искренне хотим, чтобы у всех наших партнеров сложилось и осталось самое доброе впечатление о совместной работе в Петербурге, о нашей стране и о городе, в котором мы находимся. Большое спасибо за внимание. Прежде всего, спасибо вам большое за поздравления по случаю 300-летия Петербурга. И спасибо за вопрос. Вопрос в правильном, абсолютном направлении. Конечно, мы не можем, не должны. И я с удовлетворением сегодня еще раз отметил, отметил что и наши европейские партнеры не хотят, чтобы шенгенская стена превращалась в какой-то какой вид берлинской стены, которая разделяла бы Европу. Должен сказать, что проблема незаконной иммиграции в, в европейские страны, она, эта проблема связана не только с визовым режимом, хотя связана, конечно, но не в меньшей степени связана и с некоторыми внутренними законами в отдельных странах ЕС, которые фактически стимулируют приток мигрантов. И это общая проблема. Конечно, очень многие вопросы должна решить сама Россия. Это касается укрепления наших внешних границ, это касается принятия соответствующих законов, в том числе законов о реадмиссии, это касается урегулирования наших вопросов и проблем с нашими ближайшими соседями. Это объективные вопросы, на которые мы должны отвечать совместно. И Россия, и Евросоюз. Мы не собираемся складывать в себя какую-то ответственность и требовать перепрыгивания каких-то рубежей и этапов. Они должны быть пройдены. Главное, чтобы было общее желание идти по этому пути. На мой взгляд, такое желание есть. Вопросы, которые мы зафиксировали сегодня в документе, должен сказать вам откровенно, решались просто. Некоторые проблемы, которые нам кажутся очевидными, все-таки пришлось доказывать необходимость их хотя бы постановки вопроса и разрешения в будущем. Вместе с тем вам, как представителю греческих средств массовой информации, могу сказать, что у нас очень хорошие отношения с Романом Проди, деловые контакты. Мы постоянно в контакте. От него много зависит, но не меньше зависит и от председателя, от председателя Евросоюза, который занимает эту должность в течение полугода. За время председательствования господина Костаса Симитиса, за время председательствования Греции, качество отношений между Россией и ЕС улучшилось, и многие вопросы мы продвинули вперед, в том числе и благодаря его поддержке, поддержке Греции. Так что я хочу в вашем присутствии поблагодарить его за совместную работу, проделанную за эти полгода. Интерфакс Терехов, Владимир вот такой вопрос необычный, может быть, немножко для вас. Скажите, пожалуйста, а какую валюту из двух вы предпочитаете, доллар или евро? Рубль. Я так и знал. И еще, будьте добры, пожалуйста, имейте в виду при разборе полетов. Пресс-центр был сделан великолепно. Мы на всех площадках имели возможности присутствовать у вас. Спасибо. Спасибо. Что касается э, рубля либо доллара, могу сказать, что э, мы значительные э, резервы Центральный банк Российской Федерации, который накопил э, очень большие для в масштабах России золотовалютные резервы. Когда я начинал работать в качестве президента три года назад, золотовалютные на России составляли 11 миллиардов э, долларов. А сейчас они составляют более 61 миллиарда и постоянно увеличиваются. Но часть золотовалютных резервов Центральный банк принял решение держать в евро. Это первое. И второе. Евросоюз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером. И по мере расширения Евросоюза, если мы будем преодолевать сложности во взаимодействии в сфере экономики наши отношения рост нашего товарооборота будет расти и это безусловно приведет к расширению зоны евро в отношениях между Россией и Европой это неизбежный результат расширения нашего взаимодействия поэтому то чем мы сегодня занимались лежит в сфере интересов как России так и Евросоюза спасибо по Ираку вы знаете, я думаю, что мы достаточно неплохо поработали в ООН по этому вопросу. И с принятием последней резолюции, по сути, воз начали возврат этой проблемы на площадку ООН. Должен сказать, что многие пошли на компромиссы, и я думаю, что это хороший результат. Я бы отметил и движение навстречу наших американских партнеров. Многое сделал для этого лично сам президент Буш. Я бы поблагодарил за активные усилия в направлении к сотрудничеству премьер-министра Блеера, который, как вы знаете, был в Москве до принятия этой резолюции. и мы тогда не могли говорить для прессы все, о чем мы договаривались, но, потому что не было все-таки еще окончательно ясно, можем ли вы выйти на договоренность или нет. Но его визит был одним из ключевых в решении этой проблемы. Спасибо большое.